И всем привет, сегодня будем будет э, Маньяк в Фортнайте Привет У нас что, тут кто-то особенный есть? <laughs> Ладно В Фортнайте я играю сейчас За, за маньяка Погнали Так Суть в том, что я должен убивать их когда, Если я их все, всех убью То они проиг проиграли Короче Да. Давай поближе, чуть -чуть. подойди, пожалуйста. прощаем Ой, а куда мы собрались? А куда мы бежим? А куда? А куда? А куда? Куда? Куда? Бежим-то. Куда? Сюда, я сказал. Он бежит сюда иди я сказал иди сюда, иди сюда, иди сюда. давай давай давай давай давай давай давай догнать, догнать догнать догнать последний остался если тот конечно не возродился да он по-любому тут возродился иди-ка сюда я так добил устранение. Так, последний остался. Последний. О, ребята, такое напряжение. Наконец-то я маньяк. Уф. Так, ну ч ⁇ погнали в лабиринты? Давай, сын, давай пойдем налево по-моему в лабиринтах он сейчас не будет, потому что я, я вот это на легке вообще убил. А -а -а! Иди-ка сюда! Иди, мой маленький, иди. Вот он ты же, вот он, вот он, вот он, вот он. Ой, опять пошел, опять, опять. Он решил туда пойти. А, -а, -а, -а сюда. Ну что, как дела у вас, мотый человек? Ва. А теперь бежим еще раз. Вот просто вот, вот просто вот. Прикольно! Вот, вот прикольно побегать, да? Ну. Не, это не мое. Давай сейчас я его побыстреляри куда гоню. А, а а иди сюда, я сказал. Ко мне. Ой! Иди как ко мне, иди, иди, иди, да. Yeah. О, понимаю, самый вот такой вот и вот yeah. самый самый хороший игрок на покидает нашу группу. Ах, а я так надеялся. Вы не сможете просто покинуть. Ну а мало ли, я же есть, еще. Нет надеюсь можем так куда она... опа опа а кто это а кто это а кто это меня такой а, захотел видите открыть да но я тебе сейчас покажу как <св> <св> <св> Надо тут свои, тут это фокусы свои, тут показывать мне не надо. Беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Он за мной бежит, у него цель я. Почему? Я сам не себя не в угол загнал. В... Спасибо большое, спасибо, я устал. У меня голова закружилась. Пожалуйста, не да, да, да, пожалуйста, Мы же говорили, нельзя это, спасти одного. Беги. По пачке. Опачки, опачки. А я умею... А! А! А! А! Не задумай, пожалуйста, пожалуйста. Первый раз не надо. Я прошу вас, прошу. Дорогу. Педагогу. Дорогу. Педагогу. Ой, не надо, пожалуйста. Я прошу тебя, просто. Я тебя прошу. Да пожалуйста, отстань от меня. Да он, он, он просто, он нас спасет жестко. Я бегу, я бегу. Сейчас погодите. Где же наверху? Я, Я забрал. Можешь. Куда факел? Я нашел, куда факел. А -а -а! Спасите! Помогите! А -а -а! На, забери факел не трогай меня, пожалуйста. Ребята, пока что не буду играть в Отойду на немного. Ну, ладно. Нам же лучше. Так, так, ребят. Беги, беги. Просто нужно поставить горелку. Горелку, горелку. Вот. У меня есть горелка. Сейчас мы сюда ее закинем. Опачки. Есть. Карточка есть. Куда она? Куда она ведет? Покажите. К выходу? Так, карточка, свети, Нет. свет, а, все, подожди, ну ладно. Ладно я же, не злой. А я уже Спасибо. подумал. Так, у меня есть первая карточка. Ну зачем ты это делаешь? Зачем мне так пугать? Не не надо, не надо, не надо, вот так. Спасите, помогите. Опачки, опачки. Ой -ой, ой, ой, ой, бежим. А вот не получится меня обмануть так. А вот не получится. О, Ну, вон, на него отвлекайся, на меня не надо. Серьезно. Пока. Зачем ты меня наебываешь-то? За что мне такие муки? Я реально решил коробку стать и сегодня за нами будет бегать коробка Ху -ху! нормально кайф я сходил отстань Я не хочу от тебя бегать! Отстань от меня! Пожалуйста! Опа, вот. Тебе закрыли. Закроем вверх. А как подняться-то? О, лестница. Фига ты тут закрыли. 节。 Ребята, сегодня я сейчас заберу минуточку вашего внимания. Здесь канал моего друга. Конечно, подписчиков мало, но можно, можно это исправить, исправить вот так вот. Если у вас кнопочка красненьким, вы не подписаны на него, берете, кликаете и ставите колокольчик. В общем, по монтажу могу вам гарантировать, что все идеально, переходики, всякие эффектики, но подписчиков мало, нужно это исправить, так что переходим в описание, там будет ссылочка на его канал, заходим, подписываемся, поехали смотреть дальше этот ролик. Ага, а вот фиг тебе. Угу. Угу. У тебя звук есть? увидел сначала не надо мне пожалуйста кошмарить а то мне и без тебя тут страшно я знаю для чего вот эта штука нужна пока я успел я успел я должен свалить отсюда я обязан блин Не надо. Спасите, помогите. Убивают! А! -а, -а! Нах, пожуй. Блять, зачем я факел вы выкинул? Мне еще пригодится. выкину вот. ага. ага а что ты скажешь на это как я один могу вообще это сделать ну невозможно же так здесь есть проход какой-то теперь ага. там есть проходик так теперь мне нужно наверное наверх да, шансы здесь давать не буду. Шансы не давать? Это давал? Рил? <свяк> <свяк> Что это сейчас было? вот fuck? А он то где? Блин, у меня 6 минут осталось. Пожалуйста, ну, да, ну, б... ну от... дай мне убежать, пожалуйста, хоть чуть-чуть. Иди в подвал. Бегу, бегу, бегу. Он за мной, он за мной, он за мной. Спасите, пожалуйста. А -а -а -а! Не добивай, пожалуйста, пожалуйста, мне тут образ. Бы чисто было. тобой. <ролить> нельзя, если что, так что по факту разгрести. <ролить> чем Чемпоч... а, карточка ребятки вам не воровать тобой дела да так теперь... угадаю вы открыли карточку с гранатой да да нет я еще и ну, я не знаю я... а подожди а где с гранатой да нет как-то не хочется я говорю, не хочется. С чего это должно мне хотеть? Все. Да вы не должны. Поэтому есть ключи. Остань! Чего ты такой жесткий? Спустись вниз. Это... Иди в туалет. Чего? Блядь, блядь. Иду. Садат иду. Иди, иди. Хорош. бритер там еще один Иди ко мне, у меня есть еще один патрон на бритер У тебя дерево есть? Да. Ты меня первый раз нокнул, не надо. Там это открой там, пожалуйста, там у меня мне тут не надо. Да не карауль, пожалуйста, нельзя так. Я не карауль я к нему шел. Беги, беги! У меня нету бритюра. Бритюр там снизу. Бритюр снизу. Бритюр снизу. Пожалуйста. Открой. Открой. Открой. Это дерево должно быть. О, Давай. Давай. Хорош. Вот тут еще одна паялка. Давай. Одна паялка. Я считаю, что я буду. Что это такое? Что это такое? это что за цыганские фокусы не добивай я тебя уже поймал один раз и что дай ему ты шанс вдвоем сложно он уже убил все я не хочу да. кто из вас, вас разговаривал я да? я. я хз угу. где ты мне страшно ходить я хз где ты Зато я знаю, где ты это а нет. Да еще один шанс. Где туалеты вообще? Ну, вот здесь. здесь? Нет, были. У нас, что, факев еще нету? Раньше тогда без меня, я скоро приду Мне страшно, ты понимаешь? Ты понимаешь, когда вот ты один, типа, да, то есть, окей, страшно. Но, как, но когда ты вдвоем, типа, ну не так страшно. Ну, ты, ты понимаешь, я не могу от тебя от тебя убежать. Ты, ну это невозможно. Просто. Ты за мной бегаешь постоянно вообще. Вот постоянно. Ай! Ой! Ай! Спасите, спасите, помогите. Спасите, пошли, стой, стой, стой, Пожалуйста. Шу, Расскажи шутку, я все сделаю. А, смотри, а, шло, шло, шло две бабки с магазина, говорят, говорят, почем хлеб, и одна говорит, одна копейка. Не Как же это сложно Расскажи шутку Дедада, дед Я тебе расскажу шутку, отстань Пожалуйста, пожалуйста Не надо Мне и так без тебя тут это Тошно Сука, ждешь ты знаешь, что ждать нельзя? И нехорошо это. Да, да, а, ты вниз ушел? Не Мне 4К дали. Понимаешь, как мне страшно? Я боюсь делать что-либо. Ладно, я пока что с фонариком побегу. Отстань, пожалуйста. Ну не надо, солнце мое! Не смотри на меня! Не смотри! Не смотри! Я тебе глаза выжгу паяльником! А, да? Не надо! не! Давай сделку, давай сделку. Я, а, а, у, у, мне страшно до жопы просто. Я не знаю, что, как мне сделать. Я не знаю, как туда попасть вообще в то место. Ты мне покажешь дорогу в ад, ты понял? Ну, зачем? Зачем он берет мужские? <смех> Ты знаешь что? В смысле В общем, за просмотр. А, вот он, если что, вот этот режим. Ссылочка в описании на мой Twitch канал На, на мои а, два аккаунта Fortnite. Если, если что, ребят, вот, вот, вот он, код карты. Я он будет тоже, тоже в описании под роликом. Все, всем, всем пока.